Всем привет! Сегодня буду раздавать вредные советы, как надо учить иностранный язык, в частности английский и испанский. Учитесь только тогда, когда у вас есть настроение. Вот говорят вам преподаватели, уделяй хотя бы каждый день понемногу или 2-3 часа в неделю. Не слушайте их, ерунду всякую говорят. Вы учитесь только, когда у вас есть настроение. Вот сейчас хотите учиться, учиться, а потом завтра хотите два месяца не учиться, не учитесь. да будьте вообще про Только, когда у вас есть настроение. Ведь расписание это очень скучно. Запоминайте рандомно слова. Вот вы взяли словарь. Окей, mm -hmm. okay. словарь. Отлично. Буква «эй» или «а» на испанский. И начали все учить слова. Вот все, которые есть. Все-все-все-все выучиваете. Даже там названия всех растений, даже которые уже, в принципе, можно не найти. Все, запоминайте, все. А слова, которые лично вам понадобятся, когда вы будете говорить про вашу учебу, работу, личную жизнь, их вообще не запоминайте, зачем они вам нужны. Ты что несешь? Учите слова, которые... О! Классно. Вот это название я запомню, и не важно, что я никогда не видел эту птицу, как она выглядит, но я, пожалуй, выучу, как она называется. И самое главное, не обращайте внимания на контекст. Не составляйте никаких фраз с этим словом. Вообще, просто выучите это слово, не задумываясь нигде, вы можете его употреблять, никак. Просто вот выучили это слово, и все. Вы не правы, всего доброго. Не ставьте себе никакой цели в изучении иностранного языка. Кто-то говорит, я учу английский для путешествий, а я учу испанский, чтобы переехать. А я учу английский, чтобы работать в международной компании. I am sorry, very well. Зачем вам вся вот эта ерунда? же цели не вас напугают. Зачем? Учите английский. Испанский просто так. Ну я просто так учу латынь. Потому что почему бы и да? просто так учить не надо никакой цели никаких целей вообще не ставьте перед собой следующий шаг мы открываем все возможные приложения которые только существуют по изучению иностранного языка и скачиваем все подряд все подряд скачивайте ведь чем больше вы будете заниматься в каждом приложении тем вы лучше выучите иностранный язык и еще покупайте все вот все учебники которые видите в книжном магазине скупайте все сразу чтобы у вас как минимум 20 учебников было на полке и вы занимались по ним только Когда у вас есть настроение Вот сейчас я хочу учить красный учебник, потому что мне нравится этот цвет И учите его Все, потому что просто так вам захотелось Избегайте практики Вот пока вы уровня c 1 Не достигнете в языке, в теории в грамматике, в упражнениях Пока у вас там не будет c 1 Никогда не говорите с иностранцами Не смотрите фильмы оригинале. Не переводите любимые песни Забудьте про это Книги в оригинале и статьи в интернете вообще я молчу. Не читайте ничего. Не практикуйте. Когда к вам подходит какой-то иностранец и говорит, ну, когда вы путешествуете, например. Давай поговорим с тобой. Ты такой, нет, подожди. Вот сейчас у меня будет уровень 1. Тогда я с тобой поговорю. Сейчас мне еще рано. Учите сначала иностранный язык пять лет и только потом начинайте смотреть фильмы, в оригинале читать книги без перевода и говорить с иностранцами. Только тогда. Раньше нельзя. Раньше это бесполезно. Ну, что за... Зачем вообще практиковать язык, когда ты не разбираешься. Вот не надо. Не надо туда еще. Рано. Продолжайте учить язык в одиночку, даже если у вас несколько месяцев нет результатов. Ни первый месяц, ни второй, ни третий, ни четвертый, ни пятый. Не важно, вы все делаете правильно. Нет результатов, это тоже нормально. Если вы принципиально решили учить английский или испанский самостоятельно, не обращайтесь к профессиональному преподавателю из школы сеньюрита. Тати. Забудьте про этот вариант. Какой из этих советов вам понравился больше всего? Пишите в комментариях. Всем желаю эффективного изучения английского, и испанского языка. Встретимся в новых видео. Всем пока!